курского вокзала стою я молодой подойти христа ради нет золотой. добрый вечер дамы и господа с вами дэн и я вас приветствую на э, второй трансляции в этом году вы слушайте меня вот с этой гарнитурки отодвигаем этот э, белый в, белый... Белый... Э, не знаю, как тебя назвать э, э, Оберег Властелина. Oh, Иван! <свист> <свист> Бомбом зомби! Бомбом бомбей! Опорник б плента б -плент не отдаем Но он сюда все равно бы пришел бы. 25 секунд, поэтому в любом случае. Так, 12-3 мы выигрываем. 16-6 статистика. Блин, я уже прям вошел в раш. Уже знаешь, как это становится обыденностью. Да, мне. Пофигу. А нет. Опа, 3 в 2. А, 2 в 3. Угу. Куда ты смотришь, блядь, у тебя плывет нахрен. Оп, хорошо. Ой, красавчик. Блин, надо было этого угодить. Он сейчас подразминирует нахрен. Вот, вот план хорошо. Апа, ой, побоялся до конца сидеть, побоялся до конца сидеть. Good job, guys. Thanks for the game. Серебро 2! На, сюда, сюда, на! Сюда? Who is the Аптул Серебро 2, как будто Блик Глобал Элит взял. ван ticket box, one CT. Mm -hmm. Пофармил. Пофармил. И славил маслину, блин! Я не понимаю, как эта команда действует Просто Этот завис вообще Ну ладно, клин, у него блоупинг Я говорю, земля пуховиками У нас одна бомба приходит Блять, где его вся команда? Где команда? Он, блять, вышел на Б у нас бомба Куева-кукуева 10-5 Давайте скажу так 10-5 в принципе, это можно вытащить, но сейчас нужно прям прям собраться. Очень сильно собраться. Адаговать. Гойс! Вайдафака, я сливайтесь так быстро! Помогите, блядь! GG, блять! сейчас сказать. Но не получилось! Топовый фрагер, опять. Ну, я говорю, фраги бесполезны до тех пор, пока ваша команда не побеждает. Is... Люблю, обожаю только тип людей. Когда чел не, не чекает ни хера, его убивает спидом, он говорит крысы. И правда, зачем чекать позиции, когда можно просто рашить вперед, когда в глаза. Люди на этом ранге, я, блядь, удостоверяю, все больше, больше типа реально ни звук не ни используют в принципе в игре. А это, наверное, волюм умно, блин, и музыку включать себе чисто и все и играют. С тобой, вот что это, споди, что ты делаешь порой? Блять. Ну с стрельбой с Амки ладно, я уже вижу какой-то прогресс. Это меня уже радует. Но с мувментами еще. Какой-то полный пиздец, почти ним стал. Почти ним хуже стало, чем раньше. Во вообще непонимание вообще, что происходит, что делать. Так, там спали пачку, Дэн да, стягивается. Слышал то, что разбили вент и разбили причем нопдаунский вент. Все, ну инфа точно, что типа один джангли. Блять, пачка у тебя в дефолте, зачем? Крутой. Вс, вернись. Зачем? Зачем идти куда-то? У тебя пачка валяется в дефолте. Эти дебилоги сами на тебя пойдут по одному. Ой, бля. Что-то. Ну куда ты, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну что это за. Блин. У меня с... нет слов, блять, кроме как мат, блядь, слова. М -м -м -м. Мне вот это тоже нравится, блядь. Когда чел начинает э -э, блемить кого-то. Кто-то там, блядь. Что вот из-за него по типу сдох и что мне еще особо не горит жопа так чуть, -чуть подогревается бать там блядь, спрей нахуй стегла все займи позицию на тачку у тебя чего смотрит шорт а ну, а, чё делать я не могу понять Он, как бы типа играть закрыто но, но как бы не, не закрыто потому что блядь для себя нихуя не чекает я не могу, блядь, того понять. Что убивать, я не могу понять. Обычно, если ты убиваешь, то я респе. О, вот это весело. Так, а кто, а кто это сделал? Let's go. На нахуй, на нахуй, бан. Блядь, дебилы. Прям блядский цирк какой-то. Неужели вот этот тип сейчас делать минус. Так, а, ну, ну да что, победка. Бля, вы ч, рофлите, блядь? блять. Да. Мы посмотрим на те, что он сделать, то. А каточник тоже позицию сел и вообще такой. Да, Не знаю, мне вообще пахую. Блядь, не чекать нихуя блядь. тупо ультимативное оружие на, на северах сесть такие нычки блядь, которые никто не, не будет чекать а? на нахуй работает его угу. и сейчас он показал ступе да наформляет минус 3, неплохо. Ну, он 2 в 4 ситуация. Слышит бы Куда-то идет зачем-то смотрит бы хаос, когда шорт, сука, есть, блять, ну ты стоишь на шорте, ты должен чекать шорт, блять. Все, блять. Ты должен, блядь, либо убить шорт тогда выйти. И то прочекать шорт, если нет, то что, ну, блять, тебя главное. Оппонент твой на шорте находится бэхауз, да хуй бы с ним, блять, ты можешь сюда, сука, встать, и он тебя не будет видеть спокойно. Да, жопа горит уже, все, начинает полыхать. Да, Ч просто... Ну за... Ну, за... Ну, за... ну нахуя, блять, ты релоудишь, сука, 10 пуль, блядь. Блять, ну ты же видишь жопу, он ну, что-то, блядь. Блять. Yes такое блять просто что ты такое блять пикает. опять релоудит 11 пункт, блять я вот за такие релоуды блять вы его блять честное слово